Счастье не в деньгах, совсем. Я родилась в маленьком городе, численностью около 20 тысяч человек, город Уральский, Сурровской области. И было настолько все грустно, бесперспективно. Но я почему-то всегда мечтала о чем-то большом, даже я бы сказала огромном. И мама мне всегда говорила, то, чего ты хочешь, еще не придумали. У меня очень хорошая семья, с которой мне повезло, но мы жили в маленькой коммунальной квартире, вот совсем очень, совсем очень тесно. И сейчас, когда… Сейчас я занимаюсь недвижимостью, кстати, я продаю очень маленькие квартиры студии, когда мне люди говорят, ну как же здесь можно жить, ведь вся квартира там 20 метров, ну невозможно же там с санузлом и с чем-то еще. Говорю, мы всей семьей жили в комнате там, порядка 10 метров, у меня есть старший брат. И, еще. и мы как-то жили, и мы были абсолютно счастливы. Но это, кстати, большой стимул что-то пережить единожды и какие-то лишения, чтобы никогда в это не вернуться. Мы были каким-то экспериментальным по программе классом. У нас готовили к какой-то такой вот серьезной жизни. И все готовили серьезные вузы. Для нас тогда не было еще единых экзаменов. Мы должны были сами поступать. Но у меня подружка пошла на курсы в колледж, и я как-то незаметно для себя за компанию поступила в колледж после девятого. Мне все сказали, что ну я как бы не очень. Было целью всей жизни поступить в ВУЗ, это был на бюджет, это был единственный способ, да, вырваться из этого городка и какой-то другой жизни. Но наоборот, это было очень прикольное время, я успела закончить параллельно два факультета, оба с отличием, экономический, юридический. Было куча мероприятий, у нас была очень активная студенческая жизнь в то время, я участвовала везде, просто везде. Потом я поступила в ВУЗ все-таки, но поступила уже не на дневное, а поступила... Ушла на заочный, потому что я поняла, что я хочу сразу работать После колледжа я сразу встала и уехала в Екатеринбург Когда поступила в колледж, мы уже переехали в квартиру Да, У меня мама была примером таким тоже Мама заработала на квартиру как-то вот у меня, при том, что жили небогато, как-то у меня не было ни в чем жесткого отказа. Все, что я хотела, меня очень сильно баловали. Я сейчас свою племянницу стараюсь баловать. Родители против, но мой брат... Мне кажется, это хорошая привычка с детства, чтобы организм понимал, что все возможно, все доступно, все, что хочется. Главное, чтобы цель была. Первая зарплата у меня была порядка 6 тысяч рублей, я была консультантом в ювелирном магазине. Платили очень мало, и меня, более того, меня очень быстро оттуда уволили. А директор магазина, как мне потом рассказали, была молодая девушка, она побоялась конкуренции. Я слишком быстро росла, и слишком опять меня было много. Но потом была другая работа по найму. Я занималась закупом в коммерческой структуре, и мне тоже хотелось очень много всего. Ну и, в общем, уволили тоже с треском. Девочки, которые рядом, ну, вместе со мной в отделе работали, они через какое-то время... Писали, спрашивали, как у меня дела. Я говорю, я вам искренне благодарна за то, что вы меня тогда уволили. Родители развелись, когда мне было, наверное, года три. Ну, в общем, достаточно а рано. Но, но жили все равно в одной квартире, все равно рядом. То есть я с отцом отношения поддерживаю, но у них как семья не, не сложилась. Мама заболела, заболела онкологией. И она переехала в Екатеринбург, чтобы лечиться, мы ее забрали. Мой брат тогда уже жил со своей будущей женой, они больше 17 лет вместе. А мы жили с мамой, и, конечно, было очень тяжело. Съемная квартира, одна зарплата. Мама в тот момент, вот когда меня уволили, она не работала, она не могла работать. И мне казалось, что вообще все. Мир закончился с этим увольнением, а потом я их поблагодарила. Но почему, почему благодарность? Потому что вот эта необходимость, вот этот вот кризис страшный, он стал таким очень сильным толчком. И я начинаю искать э, объявления, просто обладая навыком и опытом, будучи студенткой, у меня был навык и опыт менеджера по закупкам обычной коммерческой компании, и я начала искать объявления руководительские. И очень быстро мне позвонили, буквально через несколько дней, там, наверное, даже неделю не прошло, как я искала, мне позвонили. Тоже мне тогда было интересно, я готовилась рассказывать, что я умею, что я могу, какая я вот прямо вся замечательная, а спрашивали про другое, зачем мне нужны деньги, почему, откуда у меня такая амбиция на 200 тысяч рублей, при том, что я студентка, приезжая, и нормальная зарплата в городе 25-30. И вот этот бизнес-тренер в конце собеседования сказал, ты нам подходишь, сколько ты хочешь э, зарплату, чтобы ты вышла? Я говорю, 200 тысяч. Компания занималась высоковольтным оборудованием, мне выдали телефонный справочник и сказали, а вот теперь ищи клиентов. Я вообще ничего не понимаю, куда идти, кому звонить. Знакомый, я даже, не, честно говоря, не помню, кто сказал, ну вот там вот в нашей области есть завод, они вроде как хотят реконструкцию, об этом везде писали, в новостях говорили, как раз по твоей части. Но я же тогда у своим умом не понимала, что это невозможно, что это тендер, что это крупнейший российский холдинг и я просто села и поехала я говорю ну слушайте но ну, я никто но я вот работаю в компании мы вот занимаемся этим а у вас тут как раз это он говорит, так так стоп все я он ничего не понимала не хотел слушать он вообще думал что я какая-то сумасшедшая но ну, отправьте нам предложение и я на полном серьезе то есть я не понимала что это сарказм что меня отшивают я на полном серьезе нафигачила предложение в итоге я все нашла, я все сделала, и мы тендер выиграли. Но тут была другая засада. Я заметила, что следом за мной приехал на завод наш собственник. Я просто заметила его машину случайно. Я отъехала, подождала, посидела в кафе, подождала, когда его машина уедет, и вернулась. И мне инженер говорит, Ксения, я говорит, ничего не понял, приехал ваш собственник, и говорит, что ты больше не работаешь, и что проект он будет вести сам. И в общем, я поняла, что меня кинут. Я собралась и ушла с этим заказом. Я пришла, в общем-то, опять же, к тому представительству немецкой компании, которая делала поставку оборудования и познакомила меня с другим партнером, с которым мы потом плодотворно работали не один год. И мы все очень быстро сделали, это был не единственный проект, я очень быстро заработала на все, но у меня была мотивация это помочь маме, конечно. Я очень хотела вывести ее за границу на лечение. Но в тот момент, когда уже были деньги, к сожалению, она была уже не транспортабельной, нам просто отказали в выезде. Деньги были, а мама не стала. Смысл в деньгах потерялся. Зато были квартиры, машины, шубы, бриллианты, поездки за границу. Было все. Счастье не в деньгах совсем. То есть в 23 года у меня начался абсолютный экзистенциальный кризис ради чего жить, но ну, тогда было модно всем учиться. Я пошла учиться на МБА, пришла, и меня тоже не хотели брать. Вся группа взрослая серьезными бизнесами, у меня своего бизнеса не было. Ну, то есть был, были проекты, которые я вела в, в партнерстве, но своего бизнеса не было. Ну и начался кризис, это 8-9 год, промышленность на Урале просто первая встала. Вот тогда первое такое открытие было на MBA, преподавательница, которая произвела такое сильное впечатление на меня, она говорила, Ксения, ты такая глупая, в жизни надо заниматься тем, что нравится, я говорю, ну как же, ну здесь же деньги, ну это же вот, Он говорит: ну глупенько это, надо заниматься тем, что нравится. деньги вообще не важно. Я тогда открыла свой первый розничный магазин одежды, потом открыла второй, потом открыла третий, потом у нас начали конкуренты закупаться оптом из розницы, я открыла оптовый склад, сделала региональное представительство российских производителей, ну и Потом это выросло такой серьезный бизнес из с промышленности, я очень быстро ушла и ненавидела Москву очень сильно, летала в командировке и плевалась, думаю, боже мой, как здесь можно жить вообще. А потом появились отношения в Москве. в Москве, да, и он очень быстро сказал, хватит летать, переезжай ко мне, и я за три дня собралась и улетела. Ну вот в Москве появилась уже фабрика, следующий этап это был производство одежды, была крупная фабрика, порядка 300 человек персонала. В Екатеринбурге остался наемный директор, девочка, которая очень сильно хотела в учредители в долю. Но я знала, что она не очень чистоплотная на руку, то есть меня не устраивало ее отношение, ценности, то есть я ей отказывала. И я когда уезжала из Екатеринбурга, я все продала на две квартиры, машину и все, все сюда. У нас была очень красивая история, он очень красиво ухаживал. Ну, то есть как-то так все ну, сказочно было. Но сказочно было, видимо, не для меня одно. Он в какой-то момент взял ко мне в подчинение, в наш общий бизнес, свою любовницу. она мне об этом рассказала. Ну, я приняла решение уйти. и уйти в один день. То есть это был такой псих хлопнуть дверью. И так получилось, что я ушла, в чем была утром. Выпросила только кота потом обратно. Он сказал, я тебе отдам кота, если ты поставишь свою машину на стоянку. То есть у тебя не будет ничего, я тебя разорю, чтобы ты приползла обратно на коленях этот день покупала себе таунхаус, ну, я не знаю, уже, видимо, какое-то до этого было чуйка, желание, я решила себе купить жилье. Это 14 год, и банк перед самой сделкой мне накануне позвонили, говорят, слушайте, у вас тут какой-то справочки не хватает, но давайте мы вам тогда не в рублях, а в долларах выдадим, но еще и ставку ниже сделаем. Ну, окей, конечно, я же рассчитаюсь там за полгода, за, за пару месяцев перехватить, все нормально, ипотека была. И он, естественно, знал моего наемного директора в Екатеринбурге, потому что мы сотрудничали, и там и там бизнес был связан с одеждой. Он просто ей проспонсировал, и было два рейдерских захвата просто одновременно. То есть здесь он отобрал все, а там ей он помог все отобрать. И когда я прилетела в Екатеринбург через пару дней, мне сказали, тебе здесь больше ничего не принадлежит. А на мне остались долги, овердрафты, кредитные истории, компании и так далее, как на учредители. Я, естественно, везде была поручителем. И получила в совокупности долги, потому курсу около миллиона долларов. Летом еще курс был 33 примерно, когда вот это все случилось. А к декабрю курс уже был под 90. Но а бизнесов не было, и подушки уже тоже не было, естественно. Но тогда моей подушкой стал брат. Он сказал, собирайся, вообще нечего тебе там делать. И я приехала к нему, и год прожила у него. Ну, конечно, в жуткой депрессии, конечно. Когда этим стало очень тяжело зарабатывать, когда это стало, стало ради денег, чтобы свести концы с концами как-то, да, очень, очень стало не тяжело, неинтересно, потому что... Нужно было делать какие-то коммерческие вещи, идти как-то против себя, и это очень быстро, очень быстро не захотелось сделать. Я на Новый год, вот, я загадала с 15 на 16 два желания, сменить сферу бизнеса, ну, и а второе желание было такое личное, влюбиться, но, в общем, оба желания сбылись, но загадывать надо аккуратней. Но я неаккуратненько не влюбилась и получилось, что безответно. Я прилетаю в Москву по каким-то там очередным делам, и мне приходит рассылка рекламная, приглашение на вебинар. Как заработать на недвижимости, миллион без вложений. Вот я думаю, ну, бесплатный вебинар зайду посмотрю. Ну, как бы денег не просят, ладно, потрачу время. Это были вебинары моих нынешних партнеров, с которыми я сейчас работаю. А ребята профессионально занимаются недвижимостью и вот они такую тему придумали деление больших объектов на маленькие продажи по частям то есть долевая недвижимость долевая собственность уже говорил возьмите меня я буду а у них было предложение партнерства, ну такое франшизное за 300 тысяч рублей я сказал да да я хочу меня брать не хотели говорили ну она слишком крутая пальцы веером она работать не будет это мне они мне потом уже рассказали что мы тебя не хотели брать вообще большие объекты недвижимости Давай. жилые то есть это да либо это таунхаусы либо большие квартиры делили на маленькие квартиры студии то есть любое неликвидное жилье а в тот момент все жилье большое было неликвидным кризис и стояла вообще все не продавалось ничего и мы брали самый трэш Делили на маленькие, на маленькое, на бюджетное жилье спрос был, люди уже не хотели влазить в ипотеку, а, миллион, два у всех было, это конечно, но это было тяжело физически, потому что я очень мало спала, очень много пахала, как всегда, но зато я за год раздала долги и все, я купила себе апартаменты в Москве, вот на Тульской, в общем, все сделала, да, и попала в учредитель. У меня были, была цель не просто работать в полях менеджером, а попасть в учредителей к ребятам. Мне очень нравилась крутая команда, мне казалось, что просто классно они втроем работают, а очень хотела в команду. Команда оказалась только внешней командой, и когда я попала, просто ребята просто перестали работать, разъехались по заграницам, мы сказали, ну все окей. Потом в бизнес-молодости меня на МЗС прозвали «Золушкой». И вот уже здесь, на работе, из капитана, из наставника я превратилась в тренера. То есть как-то так само собой получилось, что я начала делиться опытом, начала обучать и стала тренером в компании. И мне на моих тренингах начали говорить, точно, мы тебя узнали. Я сижу, думаю, что такое, ты же тренер БМ. А я, честно, не знала к своему стыду, что такое БМ. Но раз меня люди называют тренером БМ, значит, ну, значит, так надо. Я нахожу Сашу Нестеренко, пишу ему в Инстаграме, там, в директ. Говорю, Саша, я хочу на тренер трени, на, трени, на тренинг тренеров. Говорит, он вчера начался, ну ты немножечко опоздала. Давай приезжай на следующий, но сначала надо отучиться ну закончи какую-нибудь программу. Цех или МЗС. Думаю, ну ладно, пойду на МЗС, там хотя бы люди там, своего круга поинтереснее, поприкольнее. Ну и думаю, ну раз уж я иду, можно там, запилить новый проект. Я провалила все в первые же две недели МЗС. -а. И с третьей недели на МЗС я начала заниматься, раскручивать свою недвижку. То есть ту тему, которой я занималась. Это обучение и непосредственно продажа вот этой долевой недвижимости. Ну и в принципе я пришла на МЗС миллион в среднем месяц закрыла за МЗС 3790. Ну, то есть сначала это был личный подвиг, потом был подвиг команды, потом я пыталась все систематизировать, автоматизировать, нашла свои темные пятна, там, все, что касается... То есть я понимала, как построить что-то Большое, как работает подстанция, да, товарные запасы Но все, что связано с интернетом, с виртуальностью, с трафиком, с рекламой Для меня вообще такой темный лес был Ну и вот на программе, конечно, это стало все понятно И за счет этого получилось закрывать больше 20% это знание конкретика, да, это вот знание трафика, знание рекламы Знание, как лендинг собрать, и вот, вот это все Но 80% это только мотивация Я хочу меньше работать я хочу больше общаться с интересными людьми, круг общения сменить. И третье, это семью в целях пора. Нельзя никогда думать. Вот если ты сидишь, думаешь и смотришь это видео, оторви свою уже и встань и иди, неважно куда. Пусть это будет МЗС, пусть это будет цех, пусть это будет новая работа, пусть это будет хоть что-нибудь, хотя бы пробежка. Надо обязательно идти и делать. В этом есть секрет счастья. Просто бери и делай.